видео снимато еще Ой. раз скажите меня зовут гадживхамиль гадживич я села новый черке 11 класс. так а что а вам что-то что-нибудь на... что рассказывать да. что, да, да? не важно что любое стихотворение у кого море у ну, знает можно знаете. прозу что угодно проза да прозу на память мало кто знает, а э, кто знает чек? Чек? дайте 5 секунд я потом Бородино из Бородино. Давайте Бородино. Бородино. Да, я буду говорить эмоции, вы меняете э, манеру чтения пон... Бородина. Это... Скажи-ка, дядя, ведь недаром... Гнев. Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были шватки боевые, да говорит, чё? Какие? Радость. Недаром помнит вся Россия про день Печаль. Да. нашего то что нынешние племя погоди <связывая> не вы плохим досталось то ли многие вернулись с поля не будь на то Господня воля не отдали в Москву Любовь. мы долго молча отступали досадно было в боя ждали ворчали старики что ж мы на зимние квартиры не смеют что ли командиры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 Просто это такое увлечение. А так я поступаю на введение на Сан-Хельско. Мне так же сказали. Номер телефона и... и... телефона?